Друзья, всех приветствую, мы продолжаем рубрику ответов на ваши вопросы. А сегодняшний вопрос. Вы меня просили сделать видео по паттернам, рассмотреть новые свечные информации и так далее. Но, ребятки, сегодня у нас будет мега полезнейшее видео по паттернам. После этого видео вам не придется больше гуглить свечные паттерны. В этом видео мы с вами рассмотрим логику движения цены и научимся ее понимать Если вы поймете логику движения цены, то как образуются свечи, вам больше не придется искать эти паттерны и их наизусть изучать Давайте с вами начнем Итак, как у нас происходит поиск свечных паттернов, если вы о них не знаете? Вы их, естественно, гуглите Итак, я загуглил свечные паттерны, свечные модели И у нас здесь огромное количество паттернов, но у всех них есть кое-что общее у всех них есть логика движений. К примеру, что означает у нас данный паттерн? Данный паттерн означает понижение. А теперь рассмотрим логику движения цены в этой свечной формации. То есть у нас был тренд на повышение, потом цена наткнулась на уровень сопротивления, образовалась тень сверху, то есть цену вытолкнули с уровня, потом свеча подтверждения, уверенность свеча на понижение, которая указывает на то, что цену толкают здесь вниз. И у нас цена отправилась вниз То есть данный паттерн указывает на то, что цену выталкивают с уровня сопротивления То есть, естественно, она скорее всего отскочит и будет идти на понижение Теперь, к примеру, этот паттерн Это у нас поглощение Опять же, цена шла вверх, наткнулась на уровень сопротивления Здесь красная свеча поглотила зеленую свечу То есть черная поглотила белую свечу Что указывает на силу продавцов То есть цену толкают на понижение С большей силой, естественно и так далее. Давайте все это рассмотрим на живых примеров, И я вам буду объяснять всю логику и как ее нужно понимать. Итак, помимо логики, конечно, у паттернов есть кое-что общее. Это определенные правила захода. Какие у нас правила захода по паттернам? Мы заходим строго от уровней. Желательно, чтобы паттерн у нас образовался вне консолидации. То есть слева было какое-то место. Ну, конечно, паттерны могут себя хорошо отрабатывать и в коридорах. Но для этого нужно немножко побольше опыта. Также... Если мы торгуем на бинарных опционах, время экспирации для отработки паттерна – это 2-3 свечи. И если паттерн у нас не отработал, то мы просто пропускаем эту ситуацию. Паттерн считается неотработанным. То есть никаких прикрытий здесь нет. Но это только один вариант работы по паттернам. Также можно работать по паттернам с помощью потенциала движения цены. К примеру, вы видите паттерн, вы видите паттерн на каком-то большом тайфрейме. Допустим, опять же, поглощение, которое указывает на повышение. И работайте по потенциалу вверх. То есть здесь уже можно использовать перекрытие, вы просто знаете, что цена у нас идет на повышение, знаете ее потенциал и заходите на повышение с перекрытиями. То есть два варианта работы по паттернам. Ну и в этом видео мы постараемся все это затронуть. Давайте на 5 минут на тайфрейме искать свечные информации. На 5 минутки ничего нет, переходим на 15 минут. Ребятки, сейчас вы вдумываетесь в логику движения цены. Не сами паттерны, а именно в логику. Мы сегодня рассматриваем логику движения цены, чтобы понимать абсолютно все паттерны. Вам больше не придется их изучать, если вы поймете логику. И также напоминаю, что для паттернов нужны хорошие условия. Все паттерны работают только с помощью хороших условий. Сами по себе они работать не будут. Смотрите, валютная пара в солидский доллар, доллар. Здесь у нас уже кое-что образуется. Еще одно правило, обязательно ждем, ребятки, закрытия свечи. Смотрим часовой тайфрейм. Что у нас здесь? Здесь у нас находится уровень сопротивления. Происходит небольшое поджатие. Но нам нужна только лишь коррекция И судя по паттерну, будет у нас небольшая коррекция Давайте подготовим время экспирации 10 минут Сейчас мы с вами будем сходить по потенциалу с перекрытиями То есть видим сейчас, что потенциал у нас направлен вниз Заходим на понижение и готовим перекрытие Итак, давайте разбираться Какие условия для паттерна? Естественно, сверху находится уровень сопротивления И паттерн образовался от этого уровня Далее, что мы видим здесь? Давайте рассмотрим сам паттерн. Вот наш паттерн. Что он обозначает? Давайте здесь думаемся в логику. Итак, цена у нас стреляет вверх, подошла к уровню сопротивления, и здесь цену выталкивают с уровня. То есть свеча у нас вот так вот образовывалась, дошла до уровня сопротивления и резко отскочила. Здесь образовалась тень. Далее образовался пин-бар, который в принципе указывает на то же самое. Опять же, она попыталась пробить уровень сопротивления, дошла до него и отскочила. Цену резко вытолкнули с уровня. И следующая свеча ⁇ это свеча подтверждения. То есть абсолютно то же самое произошло, но теперь у нас образовалось огромное тело снизу. Без каких-либо теней также снизу. Уверенная свеча на понижение. А теперь логика. Что это подразумевает? Цена попыталась пробить уровень сопротивления три раза. У нее это не получилось сделать. Цену резко выталкивали все время с этого уровня. И потом цена направилась на понижение. То есть вероятнее всего цена какое-то время будет у нас идти на понижение. А теперь насчет отработки по паттернам. Работы по паттернам. А, можно зайти строго по паттерну. То есть пришлось бы использовать достаточно большое время экспирации. А можно зайти просто следуя за ценой. По потенциалу. Именно так я и зашел. По потенциалу можно использовать перекрытие, при строгой работе по паттерну перекрытие использовать нельзя, но потенциал может также смениться, то есть анализ может поменяться, поэтому с перекрытиями также нужно быть осторожными. Давайте дождемся окончания этой сделки и мы рассмотрим с вами те факторы, которые я использую при определении логики движения цены. Итак, остается у нас одна минута, как видим цена у нас стреляет на понижение, давайте откроем минуты тайфрейм, видим небольшую коррекцию и импульс вниз. По нашему потенциалу движения цены. Переходим обратно на 15 минут тайфрейм, чтобы посмотреть наш паттерн. Данный паттерн при данных условиях прекрасно себя отработал. Остается у нас 20 секунд, дожидаемся конца сделочки. Сделочка у нас заходит в плюс. Переходим обратно к сумме сделки 100 рублей. И теперь, ребятки, рассмотрим факторы для определения логики движения цены. Итак, что я использую, к примеру. Во-первых, размер свечей. Сравнение размера свечей друг с другом. К примеру, это у нас свеча на повышение. Здесь свеча на понижение, на понижение, на понижение. А, что это значит? Это значит, что у нас было уверенное движение вверх, потом небольшая коррекция. Цену с большей силой толкают на повышение. Сил здесь больше у покупателей. Если данная формация также образовалась при тренде на повышение, то это нам дает еще больший стимул. То есть первый пункт это у нас... Сравнение размера свечей. чтобы можно нам определить логику? Вот у нас прекрасный пример данной формации. Уверен, движение вверх, коррекция и импульс. Итак, что еще? Следующий пунктик. Представим, что сверху у нас находится уровень сопротивления. Здесь образуются тени. И это наши тела. Это у нас свеча на повышение. Это небольшой пин-бар и свеча на понижение. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы было более понятно. То есть цена у нас подошла к уровню сопротивления, побилась об него. Тени сверху указывают на то, что цену резко выталкивают с этого уровня. Далее мы видим уверенное тело у свечи на понижение и ловим движение вниз. Второй пунктик это у нас тени, но внимательнее с условиями. Естественно даже односвечная формация, к примеру вот такая вот, с огромной тенью сверху указывает на понижение. То есть цену... Тень указывает на то, что цены выталкивают с уровня. А третий пункт – это у нас закрытие. Закрытие свечей. К примеру, у нас образовалась та же самая ситуация. Давайте я все это опять же нарисую. Но здесь у нас образовалось вот такое вот движение. Вот такое вот. То есть тень образовалась у нас снизу и сверху. Тень снизу указывает на то, что цену резко вытолкнули вверх, опять же. И данная формация это у нас не паттерн, указывающий на понижение. Именно поэтому нужно всегда ждать закрытия свечей. И четким движением в какую-либо сторону будет служить без наличия теней. Только если это не касается пробитий. Потому что тени также могут указывать на тестирование уровня. Итак, если мы хотим зайти на отскок, то смотрите. Если мы рассмотрим движение на понижение, то нам нужно увидеть картину, в которой... Тела свечей образуются без теней снизу То есть уверенные свечи на понижение Если у нас будет здесь вот такая вот картина Тени снизу, то это не считается за уверенное движение Теперь рассмотрим пример с пробитием Что я имею в виду под тестированием Представим, что сверху у нас находится область сопротивления У нас идет восходящий тренд И здесь цена начинает тестировать уровень То есть подходить и отскакивать Далее опять же образуется тело и отскок. Далее мы можем увидеть вот такую вот свечу. Опять же тень сверху. И также есть тень снизу. То есть неуверенное движение на понижение. Потом уверенная свеча подтверждения без каких-либо теней. И при данных условиях, то есть у нас уровень тестировался, тестировался. Потом у нас возникла уверенная свеча на повышение. Это означает как раз пробитие уровня сопротивления с большей вероятностью Чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития Но для этого нужна свеча подтверждения Итак, друзья, мы с вами повторили правила работы по паттернам Мы с вами разобрали логику движения цены, что поможет вам в принципе больше не изучать никакие паттерны Просто определяясь их по логике Лично я паттерны вообще не знаю, знаю только поглощение, молот и в принципе на этом все я определяю именно логику движения цены по свечной информации. Это для меня есть паттерны, То есть, во всех ситуациях присутствует одинаковая логика движения цены, что можно, естественно, использовать. Итак, мы с вами посмотрели, как эту логику использовать, разобрали один пример. То есть, в этом видео у нас и теория, и практика, поэтому... Чтобы видео не затягивать, у нас будет только один пример. На этом видео подходит к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, если не очень подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также, друзья, пишите в комментариях какую-то вашу обратную связь. задавайте вопросы, предлагайте ваши темы. Мы все это рассмотрим в будущих видео. Благодарю всех вас за поддержку. Нас уже 11 тысяч, друзья. Без вас бы этого ничего не получилось, я очень рад, что вы меня так поддерживаете, что вы меня смотрите, огромная вам за это благодарность. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.